Поехали. Так, ну что вы толкаетесь? Охуенно, блять. Он тупо в полете мне прописывает, а я в него не попадаю. Просто красота. Просто невероятно. Он просто катается на похуях. Просто он всем раздает. Очень круто. Мы за честную игру, вон, парень такой классный. Как это называется? Упа. Тот же то это мне не нравится. Минус друг. Все, мы светонем. Сейчас мы покажем На что мы способны Опа Охуенно Я не попал, блять. Какой-то пиздец Как это меня вымыкает эта игра Сука, как она меня заебала честное слово просто заебалом 1177 на света это пиздец это говно ебаная вот вы пойми как попал чистая случайность Что это такое? Крутите колесико мыши на себя, чтобы включить. Что? Что включить? Что я там включу колесиками не дочитал? М -м -м. Суки, блять, вели меня в интригу. Что мне теперь делать, как я буду спать после этого? На, щука. О, срак, я шлепнул. Чтобы знал, сука, меня, блядь. Моя команда просто карает. Однако... 100 хп, 100 хп. И просто дожить до конца боя, и все. Все будет хорошо. -мо. На дальничке. Ой-ой-ой, у меня что сейчас ГК. Надо попереставлять. А что, на отгидке прям никого нет. Прикольно. Очень замечательно, слушайте. Очень круто. Опа. Ну, она только стрельнула. Че, никто не убьет? Прикольно. Ты ч ⁇ на юная? Я ж видел, как ты стрельнула. Когда сводится на меня, думает, сейчас, сука. Я его в ебу, блядь. Красиво. Красиво летит. Просто неимоверно. Просто божественно. Надо упороться. Опа. За что красиво-то? Мне не видит до сих пор. Ничего себе. Кэпа, наверное, выбили. Ну, итоговая... Итоговая куда вливать в домах. Так. Гуд. Что ты там куда ты смотришь? Косок говна. Уехал. Да, я боюсь. Всех разъебали Хорошо Красота Вот такое Пойдет Пойдет Неплохо 907 просто крутейший танк Он просто неимоверный Просто мобильность ДПМ Нету ну, да. Но все остальное у него Просто на высоте Привет, давай, ребят, напишем. Что нам ответят? А в ответ? Тишина. Поехали. Так, точно. World of Tanks это самая крутая игра, которая может быть. То есть самая помойная игра, блядь, я, сука, перепутал. Потому что эта игра, она как бы... Она хитро выебанная. Очень хитро выебанная. Ну как? Ну просто есть такое понятие. Не наебешь, не проживешь, не получишь ты пизды. Охуенно он выезжает, сука. А там только 60 ТП и шарфутюр, блядь... Не успел пивко поставить на стол Чтобы стрельнуть Но я 140 проигрываю здесь У него минус 7 У меня Одно самое интересное Вроде никто что-то не Кого не было Поехали Так, давай, если он поедет Я с ним помогу Давай, а, Нужна помощь Спасибо, я тебе помогу Бля, там Имид второй но он стреляет. Круто. Круто. Смотри, он меня целит. Целит меня. Да, милька, братан. Сорян. Но их оказалось слишком много и... Я отсюда сяду. Стану на дальняк, потому что они будут ошибаться. Это по-любому. Нихуя себе. Кто-то там с центра ебать по 500 ебашит. Nice. Конкурент, Что вы, блядь? А, конкурент арта. Тихо, тихо, тихо. Он меня пересвечивает? Нет. Башню. Пробите Хорошо. Пробития подтверждаю. Не свечусь даже, не свечусь. Заебись. Слепой 140. Мне на руку. Давай хоть перед ком как-то станем и... На приведенку. Во, все заебись И будем ловить этих вонючих. Так. Ебать, а летит как хорошо. Это не русский сервер. Смотрите, блядь. Так. Сушай. Я сказал, это не русский сервер. Я понял. Я все понимаю. Я все понимаю. Нет пробития. Очень охуенно. Очень круто. Так, Кранчика, ну давай, давай, давай. Хорошо. Так, залез в свою норку. Молодец. Норка твоя, твой дом. А я буду нагибать. Слушай, это кто? Вот куда оно летит? Куда? Я стрельнул на опережение, оно стрельнуло как-то ему вперед, ебать. Надо брать еще дальше, мне кажется. Но этот 140 вообще ебанько. Как экран. Но, сука, не летит. Нет пробития, говорит оно. Так, что с сенсой, нахуй? Заебало, управление... Давай, еще меньше. О! О! -о, -о! Так, одну залез в норку. Норку залез, быстро. <как> Что это такое? Что за фигня? Что это такое? Кто? Кто меня светанул? Неужели меня ТТ пересветил? Но мы стояли от приведенки, это охуенно. Арта просто карает. Хорошо. Есть пробитие. Опа! Нет. Может он там на гусе стоит? Нихуя. Хорошо. Мы караем. Что ты там высматриваешь, ебать? На, сука А, не подохли-то? Зачем вы это сделали? Шарп футюр, блядь Говорит, надо отсюда сябываться, потому что Сейчас поеду турки, блядь Нас мало Мы станем Станем просто на откидку От шар футюр вот, вот эта игра охуенная, пацана Стояла в кустах тварь, сука, блять И уехала Вот тварь, сука, крыса ебаная Фу, ненавижу таких, сука Как вы относитесь к таким Тварям, блять, крысиным Я ничего не пересвечиваю В том-то и дело, но смысл Смысл, я только увижу Когда он подъедет очень близко Ничего страшного Ничего в этом страшного нет О, В шарф утюр, ся, будет Что это такое? Что за вагон, блядь? Я не понял Какой-то вагон положили Специально, чтобы я не попадал Слушай, а тебя карту увеличили или чё? Или мне, или мне кажется? Мне кажется, наверное. Так, а что это тут у нас лезет такое? Что это такое у нас лезет? Походу у нас два тела там, и они не хотят ехать. Или они едут? Или нет? Я думаю, они приедут, но где-то через минутку. Мы стратегически важную точку заняли и стоим ждем просто. Чилим, отдыхаем. Наслаждаемся геймплеем помойной игры. Просто обожаю эту игру, она такая охуенная. Просто кайфую от нее. Ничего страшного, сейчас мы тебе покажем под подкалибер. Сколько тут миллиметров? Сто миллиметров под калибер, сейчас тебе все покажут. Что за залупа, блять? На термином центре стоит. Залупа реально. Надо что-то делать, но что делать, я не знаю. Я двух барабанов не расшатаю. Они мне дадут прикурить. Стой, стой, стой, стой, стой. Сука, выше летит. Ой-ой-ой. В смысле? Раз. Я свечусь, что ли? ой о. что я свечусь. Уходим. Смотри, выставилась она. На, сука. Нехуй, сука, лезть Просто съебуемся в лес У нас нет выбора Оставаться на подсвете, но такое, блять А60ТП, блять Почувствую сейчас анальную кровь а мы его разменяем <coughs> Так, а у них ЛТ Нет если я поеду светить, надо как-то вот этих сначала раскидать, а потом поехать посветить аллею. Сейчас так и мы и сделаем. Сейчас мы так сделаем, Сцука Опа. Что это тут у нас? Охуенно летит? Круто, красиво А ну-ка, а ну, да, это да, удиви меня Ну удиви, пожалуйста Не хочет удивлять Что это за залупа? Куда оно летит? Куда, сука? Просто выехал, ебать В чистое поле А у меня снаряд летит под танк Разменял Разменял, сука надо ехать. Надо ехать. Надо ехать зеленку рашить. Потому что эти бедняжечки сипые. Ну как сипые? То у них не светился. Вот эта хуйня не светилась, слушайте. Если я сейчас красиво все подсвечу. Ах, ты сволочь, ебаная. Охуенно, блядь. 270. 270 урона. Хорошо. Пошел нахер. Не-не-не, я хочу в ямку упасть. Блядь, ну там же на этом стоят... Ебаные. Что? Что это такое тут у нас сзади? Давай, давай, давай. 82. Охуенно. Хорошо. Вообще четенько. Вообще круто. Теперь вот этого долбоебика на центре забрать. Без ХП. Арта, я не понимаю, почему она еще его не забрала. Охуенно! Есть что? Есть? Можно мне помочь? Помочь можно? Он меня сейчас заберет? Пиздец, пиздец. Ой, хорошо. Ебать, охуенно. Вообще охуенно. Фоч. Фоч, братан, дай уеду, дай уеду, пожалуйста. Сука, тварь. А, рта ебаная. Мне надо сринять, мне надо сринять. Я сейчас уеду. Пожалуйста, не засвети, не засвети. Хорошо! Сука, я сейчас эту арту выебу, нахуй Сколько у этого? все, я, сука, выебу, блядь Где ты, тварь? Она когда ушла СТП Хорошо На, сука но Это ничья На я тварь убил Красивый бой, но ничья Пробитие Пробитие. Еще успеем одну С этим все. Нормально, пойдет Пойдет, красиво Красиво, просто красиво